Вам может быть 10 или 80 лет, вы можете ходить в школу или быть на пенсии, вам могут родители давать деньги или вы можете получать деньги с пенсионного фонда вашей бывшей работы, но если вы самозанятый, то это видео тоже для вас. Начнем с того, что наши желания растут как сорняки в поле. Даже за пару дней их может стать очень много, если дать волю своим фантазиям. Я не говорю, что надо перестать мечтать. Наоборот, надо мечтать и фантазировать о стоящем, а не какой-нибудь пустышке. Например, если вы хотите купить новую машину, новый дом, новый телефон только потому, что у кого-то есть эти же вещи, зачем вы вообще уделяете этому время? Допустим, у вас есть свой канал на YouTube и бесплатный редактор на телефоне, который мало что сделает. В такой ситуации вы решите купить ноутбук, редактор видео и фотографию, мышку, кабель, чтобы было удобно перебрасывать информацию с телефона на компьютер, наушники для лучшего качества ваших видео. Вот на это стоит потратить деньги, взять кредит или одолжить их у знакомых, но затем вернуть. Дело в том, что нам сначала нужно разобраться в нас самих, узнать о самих себе. Так устроено, что человеку идти легче по течению вместе с толпой. Отсюда появляется желание купить дом, как у соседа, машину, как у коллеги по работе, телефон, потому что его покупают все. А раз его покупают все, то и мне стоит его купить. Так мыслит средний класс, делать то, что делают другие. Сунь великий китайский полководец, чьи слова исходили от того, что он делал, написал в своем трактате следующее. Военачальник, который проигрывает сражение, прежде тоже размышляет, но недостаточно, поэтому размышляй много, чтобы победить, и мало, чтобы проиграть. Что же будет, если не размышлять вообще? Это настолько важно, что можно предвидеть, кто скорее всего выиграет, а кто Именно проиграет. поэтому мы вам рекомендуем размышлять и делать это достаточно долго, чтобы в результате держать победу, особенно если дело идет о долгосрочной перспективе. Теперь стало понятно, что нужно сесть, записать все наши желания, поразмышлять над каждым и оставить только те, которые являются нашими истинными и выполнять только стоящие желания. Желания не должны быть обязательно связаны с тратой денег или с деньгами вообще. Это может быть прогулка с домашним питомцем, обретение нирваны посредством медитации, безвозмездная помощь окружающим или желание вкусно покушать. Понятно, что это не связано с деньгами. А может ли желание быть связано с деньгами так, чтобы, выполнив это желание, заработать еще больше денег? Да, может. Примером исполнения такого рода желаний являются миллионеры и миллиардеры, их желание могло состоять в том, чтобы инвестировать в акции компании или криптовалюту, сохранить капитал в драгоценных металлах или инвестировать в недвижимость. Исполнив свое желание, они получили то, что хотели – деньги. Но что делать, если вы только в самом начале пути и думаете открыть бизнес? Нет, не канал или блог, а кофейню, барбершоп или автосалон. В этом случае тоже смело можно брать кредит, но стоит поразмышлять и ответить на несколько вопросов. Готов ли я вдвойне к поражению? Готов ли я пойти через самые сложные времена? Мое желание истинное или я делаю это потому что это в тренде? Готов ли я к нищете, непониманию окружающих и страху, что все пойдет не так? Если вы готовы пережить нищету, непонимание и страх, вы готовы к тому, чтобы обрести успех. Еще в книге «Самый богатый человек в Велоне» было сказано, что нужно жить на 9 десятых своего заработка. И одну десятую откладывать, и ни в коем случае это не трогать. Это значит, что в 9 десятых нужно поместить необходимости, потребности, желания и рост. Также в этой книге описан метод ведения финансового бюджета. Как только мы получаем деньги, 10% откладываем в корзину уверенность. Это та одна десятая часть вашего заработка, которую нельзя трогать даже в самой экстренной ситуации. 10% в мечту и еще 10% в инвестиции. Корзина мечта нам нужна для того, чтобы откладывать туда деньги на эмоциональное инвестирование. Например, путешествия и любые вещи, которые вы только пожелаете купить. Корзину инвестиций следует использовать для инвестирования в себя или финансовое инвестирование. Это могут быть курсы, семинары, книги или акции, недвижимость, криптовалюты. Далее остается 70%. Мы их принимаем как засту. Например, у вас было 100 долларов. 30 долларов вы разложили в корзине. У вас осталось 70 долларов. Это 70% от 100 долларов. А теперь мы 70 долларов принимаем за полную сумму и раскладываем на 4 колонки. Первая колонка будет составлять 10% от 70 долларов. Мы ее используем для финансового инвестирования, инвестирования в себя, оплаты за квартиру или машину. Если в этой колонке закончатся деньги, то можно взять нужную вам сумму из корзины инвестиций. Если же и той суммы будет не хватать, то стоит задуматься о том, чтобы отложить эту вещь или отказаться от нее вовсе. Вторая колонка составляет 30% от 70 долларов. Эти деньги мы можем использовать на вещи по потребности. Например, оплата за доставку, еда или одежда. Третья колонка тоже составляет 30% и используется как помощь к семье. Например, вашей маме нужно сделать операцию, которая стоит 100 тысяч долларов. А вы уже накопили эти 100 тысяч долларов и можете помочь маме, выделив деньги из этой колонки. Четвертая колонка тоже составляет 30% от 70 долларов. Это неприкасаемый запас. Его вы не трогаете, он у вас на крайний случай. Деньги из четвертой колонки вы можете использовать в первые три колонки, если это будет необходимо. Также вы можете добавить деньги из третьей колонки во вторую при необходимости. Деньги из корзин мечта и инвестиции вы можете использовать на то, к чему относятся эти корзины. Например, если у вас в корзину мечта входит покупка новой машины, то вы можете смело взять из этой корзины деньги на покупку автомобиля. Если в корзину инвестиции входит инвестирование в себя, то вы можете взять отсюда деньги на приобретение книг, курсов, посещения семинаров и тренингов. Когда вы получили новую сумму, не спешите ее раскладывать по этому методу, вы еще не все узнали. Перед тем как использовать новую сумму, надо сложить сумму денег из второй и третьей колонок, разделить на три равные части и каждую часть положить в корзину. Деньги из первой и четвертой колонок остаются на месте и при пересчете новой суммы их вы не учитываете. Если у вас достаточно маленькая сумма, то сделайте так, чтобы первая колонка составляла 30% и неприкасаемый запас 10. Самое главное в этом методе то, что сначала нужно провести финансовый учет по нему, отложить 30% в три корзины, распределить 70% как 100 по 4 колонкам, и только сейчас можно инвестировать или совершать покупки. За счет использования этого метода вы сможете жить не только на 9 десятых своего заработка, но также у вас есть возможность экономить до 50% от всей суммы. У этого метода есть психологический момент. Некоторые люди, когда начинают экономить, им становится очень жалко себя, что вот он такой несчастный человек, вынужден экономить. Но на самом деле, посмотрите на это с другой стороны. Теперь вы готовы к тому, чтобы учиться сохранять у себя деньги, собирать их на ваши мечты, пассивный доход и инвестиции. Благодаря полученным знаниям, вы теперь можете определить свои истинные желания и вещи, с которых лучше всего стартовать, а что просто в тренде, и именно поэтому вы решили так тоже делать, как и остальные. И самое главное, теперь вы знаете, как жить чуть ли не на 50% своего заработка и при этом откладывать на свои мечты пассивный доход или инвестиции. Будьте финансово грамотными и богатейте. Всем пока!